Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Наши ВИП продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня очередной выпуск радиоблога. Ну, начать я его хотел бы с, может быть, несколькими секундами памяти, потому что сегодня день особый. И я думаю, что 27 января, это когда мы вспоминаем... Жертв Холокоста. Буквально давайте несколько секунд помолчим, а потом продолжим. Хорошо. Итак, сегодня у нас в гостях Алекс Сельский, бывший советник премьер-министра Бениамина Натаньягу, член совет директоров Всемирной сионистской организации, член попетического совета агентства Сахнут. Ну, и много-много чего другого. И еще для меня очень важно, что он коллега, наш журналист. Помимо всего прочего. Алекс, добрый день. Вечер, точнее. Добрый вечер. Да? Добрый, добрый вечер, вечер. Я вот буквально да. можете наблюдать даже вот вечер Иерусалима. Те, кто наблюдает, Иерусалим. имеет счастье увидеть кусочек Иерусалимского неба. Правда, темного, но, но тем не менее... Ага, вот, вот так. Так что, видите... Кто включает не только радио, но еще и видео, куда больше имеет возможностей. Ну, как вот сейчас выяснилось, сегодня был, был повтор программы вашей недельной давности. И раз так уже получилось, у нас есть еще тематика какая-то, вот мы к ней перейдем. Но хотелось бы начать с того, что произошло вот за ту неделю, потому что передача проходила на «Народной волне» неделю назад. Вы рассказывали как раз о предстоящем в октябре месяце в Иерусалиме очередном съезде, да, сионистском. И вот, может быть, за неделю произошли какие-то события, которые можно напомнить, а потом мы уже перейдем и к другим каким-то вопросам. Хорошо? Ну, на, самом, на самом деле, неделя для Израиля, для еврейского народа, это была очень, конечно же, насыщенная. Прежде всего, то, что вы только что сказали, начался, э, начались выборы во Всемирный Сионистский Конгресс в Соединенных Штатах Америки. Это очень историческое событие, конечно же, для русскоязычных евреев Америки. Мы об этом поговорим более детально. Это историческая возможность повлиять на будущее и Израиля, и еврейского народа всего. Это историческая возможность получить бюджеты на нужды общины, повлиять на то, как вы видите, как должна быть политика американского еврейства по отношению к Израилю. К сожалению, не все евреи Америки, мягко говоря, разделяют эту политику с вами. Поэтому, естественно, мы в Израиле очень-очень ждем того, что русскоязычные евреи Америки станут более... Влиятельный будет иметь свой голос, мы уверены, что это будет очень положительный эффект. Нельзя, конечно же, сидя в Иерусалиме, не поговорить о том, что вы начали вашу передачу абсолютно верно. С того, что сегодня 75 лет с освобождения Свенсума и на прошлой неделе в Израиле прошло историческое, говорят, что и вполне возможно так и есть, самое крупное мероприятие с участием иностранных лидеров, это было огромное мероприятие в музее Холокоста Яд -Вашем в Иерусалиме, здесь буквально несколько километров от того места, от которого я разговариваю с вами, от моего дома. Десятки лидеров стран из Европы, из Америки, из Южной Америки приехали в Иерусалим для того, чтобы еще раз показать, что они помнят Холокост и что они должны сделать все для того чтобы он не повторился я думаю конечно самым трогательным выступлением на этом мероприятии было выступление немецкого президента который сказал да самое страшное в истории человечества было сделано моим народом и наша ответственность чтобы это не повторилось и наша ответственность чтобы это не забылось и конечно же выступление российского премьера было очень значить российского президента Владимира Владимировича Путина было очень значимое. Он говорил о том, что нельзя ни в коем случае переписать историю и стереть э, ту роль, которую Красная Армия и евреи, воевавшие в Красной Армии, э, имели в освобождении э, евреев и в победе над нацистами. И я напомню, что буквально часом или двумя до этого мероприятия э, президент России открыл в Иерусалиме, буквально, я вам должен сказать, несколько сотен метров от того места, где я сейчас сижу Дома, памятник героям блокады Ленинграда. И тут, конечно же, надо понимать, что есть сегодня только одна страна в мире, которая является частью Запада с точки зрения политической и экономической. Это Израиль, которая умеет настолько качественно вести дипломатическую работу и с Америкой, и с Россией. И понимать и Америку, и Россию. Я не думаю, что есть еще сегодня Государства в Европе, естественно, нет, или и, и в Америке, которая может понимать историю России. И даже если мы не соглашаемся с Россией по ряду вопросов, и у нас есть много, конечно, вопросов безопасности и экономики, где мы ведем сложные переговоры, но так как мы умеем понимать Россию, Советский Союз, потому что мы были частью его, нет еще другой страны. Это дает нам, конечно, огромные дипломатические возможности. Я напоминаю, что Россия сегодня важнейший игрок в безопасности на Ближнем Востоке, который контролирует во многом то, что происходит с севера от нас. Особенно, что касается присутствия Ирана в Сирии. Для Израиля это, может быть, самый важный вопрос, касающийся безопасности. Поэтому без России его не решить. Поэтому, вот наверное, для Израиля самые большие новости, которые были за эту неделю, ну и, конечно же, то, что происходит непосредственно сейчас, в эти, можно сказать, минуты в Вашингтоне, когда... Президент... Алекс, прежде чем мы перейдем все-таки на Вашингтон... Это, я это бы на хотел... будущее. Да, я бы... это, это, да, это тоже вопрос, который, несомненно, я с вами хотел обсудить. Да. Ну вот, вы как раз упомянули то мероприятие, про которое я и хотел с вами в том числе поговорить. Дело в том, что... В том числе и в моей медиагруппе в «Континенте» было несколько публикаций самого разного свойства. И, в общем-то, с одной стороны, никто не умаляет действительно большого значения того, что провели. С другой стороны, был разговор о том, что это случился бенефис российского президента Путина. А, то есть э, игра была, условно говоря, в те ворота, в какие он любит забивать э, шайбы в ночной своей лиге. И с одной стороны понятно, что тут политика и избежать каких-то вещей невозможно. Но есть другая сторона, что после достаточно многих вещей, которые открылись уже спустя вот эти 75 лет, Сложно говорить лишь о том, что... о той вине тех, кто приехал. Более того, насколько вот вообще-то известно из их выступлений и так далее, в общем-то, кроме, наверное, вот именно немецкого президента, мало кто говорил о, об ответственности этих стран в том, что случилось. Это раз. И второе, конечно же, все как, как один отдали... То есть, честь почтение свое э, соседу, <с> господину Аббасу, то есть, э, выказав ему, собственно говоря, уважение какое-то в тот день, когда, по идее, э, это никак не касалось вот, Ромалы. Ну, вот, вот, вот, вот такое дело. Как вы можете это прокомментировать? Ну, три вопроса. Вы задели важных. Я э, обязательно прокомментирую все. Э, Во-первых, давайте начнем с того, что э, политика и отношения между государствами, между странами, как и между людьми, это вещь сложная. Не, не всегда, это не черный или белый, это не ноль или один. Конечно. И мы можем не соглашаться по ряду вопросов, но соглашаться по ряду других. Э, вне всякого сомнения, конечно, с Россией, у Израиля есть сложные отношения в ряде вопросов. Возьмите хотя бы самый простой, самый наболевший последние дни это вопрос нахождения в тюрьме девочки, которую мы все понимаем, что ну, мы просто ее взяли в плен. Очень грубо и очень несправедливо. И я не думаю, что есть кто-то в Израиле, включая премьер министра кто не высказал это прямо и, э, и потребовал ее освобождения. Вместе с этим, опять же, это ни в коем случае не меняет то какова роль была Советского Союза, Советской Армии и Евреи, воевавших в Советской Армии. Все мы, все мы понимаем, ведь каждый, каждый из нас постсоветских евреев понимает, что ведь история Второй мировой войны для евреев, это не только история того, как били нас, это еще история, как били мы. У каждого из нас, евреев в Советского Союзе, есть те, кого расстреляли, но есть и те, кто воевал. У меня, к сожалению, погиб, очень брат моей бабушки, Борис Фельдман, погиб очень рано. Уже мы нашли в августе буквально 41-го года, но воевали тоже. И были такие, кто дошли до того же Освенца. Мы знаем, что ворота открывали евреи и говорили на Идыши потом с теми, кто сидел в лагере. Поэтому как раз-таки наша ответственность, что бы ни было сегодня в современной России, какие бы ни были разногласия, помнить это и рассказывать. Не может быть. Мы-то знаем, что не только американцы выиграли войну и не только немцы замерзли в советском союзе да? это первое второе что касается не только ответственности не только германии как раз таки путин говорил о том что пособники были не менее виноваты но опять же тут идет очень сложная знаете дискуссия о том насколько пособники а были пособники мы-то знаем Естественно, в Украине и Литве, естественно, в Польше, но это не были часто пособники, которые работали по приказу местного правительства. Часто это были пособники, которые не останавливались местным правительством, но и оно было в руках немцев. То есть тут, тут ситуация сложная. Конечно же, мы все прекрасно понимаем, что во всех этих странах часто была ситуация, что люди местные ждали немцев и хотели больше немецкого контроля, и были рады помочь немцам в уничтожении евреев. Это все помнится, и как раз-таки Израиль в этом не закрывает глаза. Посмотрите на тот кризис, который есть сейчас с Польшей. Кто-то говорит, что это только потому, что Израиль пытается подыграть Путину. Это просто неверно, поверьте мне. Настроение внутри Израиля, израильского народа, а выходцев в Польше, в Израиле, в первом, третьем или пятом поколении, очень много людей понимающих, что там было из, э, из своих семейных историй. Очень много. И не имеет значения, придет ли это Путин или Трамп или Меркель или кто бы то ни было. Э, Польша была очень хорошим другом Израиля. Но потребовали, чтобы мы немножко мягче относились к своей тяжелой памяти того, что случилось на поиске Земле. Израильтяне не согласились. И, пожалуйста. И, и, и результат тому, то, что президент Польши не приехал на это мероприятие, а Польше не быть на этом мероприятии, это, я считаю, ну предательство памяти, не меньше. Поэтому это как раз тема сильно э, очень э, затрагивалась. Э, вы, какой третий был у вас, напомните, был третий, последний у вас вопрос? Ну, э, я, это все, все, все вокруг этой темы. Дело в том, что да, Польша не приехала, но, эм, скажем так, президент не захотел быть статистом на мероприятии, а ему и Зеленскому именно таковая роль уготована была. То есть э, сказать так, что вот э, есть тяжеловесы в данном случае, которым непременно надо дать слово, тот же принц по имени Чарльз, он ну, не, не, не больше заслужил того, чтобы выступить, чем президент страны, где, собственно говоря, происходили трагические события для еврейского народа. Я с вами согласен. Я думаю, что тут понятно, что не было другой возможности. Просто я, я, я не вижу чисто организационно другой возможности, чтобы все выступили. К сожалению, да, есть страны, с которыми у нас очень хорошие отношения, которые не могли полностью выступить на такое мероприятие. Я уверен, что есть многие, кому не понравилось, что Украина не выступила, что президент Украины еврей не выступил. Я вас уверяю, уверяю, что это ни в коем случае не предвзято отношение к Украине. Ой, в Израиле я его нет. В Израиле нет, знаете, все сразу это выносят в плоскость между Россией и Украиной. В Израиле этого просто нет. Израиль абсолютно нейтрально относится к отношениям между Украиной и Россией, и тут нет никакой предвзятости и нет. Но вместе с этим понятно, что... Вы поймите, российские, э, российские ПВО находится у нас тут недалеко, рядом да, с Голланами. Да, и, да. вот и, и, и, и, и российский газ, и Россия вообще... Я напоминаю тоже очень важный момент. знаете, Израиль в этом месяце стал державой энергической, чего... Нельзя было об этом, меч... энергетически, извините, mm -hmm. мечтать об этом нельзя было 10 лет тому назад. Mm -hmm. Израиль подписывает договор с европейскими странами, с Кипром, и с Грецией, и скоро с Италией об экспорте газа. И конкуренция как раз таки это будет России, поэтому мы становимся конкурентами России на энергетическом рынке Европы. И поэтому наши отношения с Россией все больше завязываются в... В, в еще более сложной, в еще большем числе плоскостей. Да, ну понятно, что Россия игрок, понятно, что э, существует, ну, в общем-то, от, от э, российской политики многое зависит, в том числе, как будут вести себя ваши соседи в Сирии и так далее. Это понятно, и, скорее всего, я, собственно говоря, тоже обсуждаю эту тему, э, пытался посмотреть на нее глазами израильтян, хотя у меня есть авторы израильтяне, которые тоже высказывали вот практически те же претензии в своих э, фейсбуковских постах Все и понятно. так далее. То есть там а, очень... вы, вы, вы сказали еще, Игорь, я вспомнил, вы да. сказали еще по поводу того, что лидеры встречали с Аббасом. Ну, я да, не... с да. Более я чем встречала. с вами согласен. Но я уверен, что, надеюсь и уверен, что это церемония. Я уверен, что сегодня и уже все забыли. больше и больше лидеров поняли, ну, что палестинцы — это проблема, а не решение, а Израиль — это решение, а не проблема. Да. Но им еще приходится платить этот налог арабским странам. Я вам более того скажу. Арабские лидеры уже давно это поняли. Им приходится платить налог своим подданным в том, что они не забывают палестинскую тему. Хотя я уверен, что большинство суннитских лидеров — хотели бы давно перепрыгнуть через эту проблему и завязать плотнейшие экономические Конечно. отношения с Израилем, у которого есть самые ведущие в мире технологии на самом передовом уровне, которые далеко не помешали бы нашим соседям. И плюс есть общий такой враг, реальный враг, опасный враг, каким является Иран, поэтому, Иран. скорее всего, Иран. те же саудиты, они... Ну, не, уж не глупы, по крайней Кстати, мере. Кстати, в этот день, вы знаете, я не знаю, у вас публиковалось ли это, в этот же день э, саудовский какой-то знаменитый шейх э, мо э, произвел молитву вместе с большим в своих Венцами, очень трогательно. Ну, это, это важно, потому что показательно мы понимаем, что одновременно, может быть, в сотнях мечетях совсем другие слова звучали, но тем не менее, когда все-таки авторитетный это... человек это делает, это для, ну уж по крайней мере, его пасты это, это важный момент, это дает пищу для ума, которую порой не достает. Вот. И это а... показывает то направление, в котором идут э, суннитские лидеры. Да, в том числе. Ну, я понимаю, визит вежливости, это понятно. С другой стороны, вы помните прекрасно жесты того же Руди Джулиани, когда в Нью-Йорке он, он просто <связывая> не допустил. И это, это вот... Э, есть дру... То есть есть и другое. Хотя понятно, что... Мэр, бывший мэр Нью-Йорка мог себе больше, больше, наверное, позволить, чем могут позволить себе премьер Израиля и, в общем-то, все те, кто что-то решает, потому что ну, ситуация немножко разная, и Израиль, слава богу, несмотря на давление и так далее, уже много сделал для того, чтобы расширить действительно диапазон своих отношений и с арабским миром, и с европейцами, хотя, конечно, на наш здешний американский взгляд, если бы Европа вела себя несколько иначе, многие проблемы бы, скорее всего, разрешились бы уже, уже даже к Не нашему времени. Сомнения. Не всякого сомнения. Но... Я вам более того скажу, Европа является сегодня во многом тем последним оплотом э, палестинцев, который дает им а, силу и мотивацию продолжать, и я считаю, что на настоящий момент Европа более даже значительно, чем даже арабский мир, и Израиль потихоньку учится не поддаваться европейскому давлению, а говорить европейцам, что это наша проблема, мы ее решим сами, и давайте скажем так, та, те времена, когда европейцы говорили евреям, где и как жить. Mm -hmm прошли. Да. Европейцам пора после двух тысяч лет немножко перестроить свой пыл на новый лад. Ну, и мы видим, вот это мы связываем, несомненно, какие-то изменения с приходом президента Трампа в Белый дом, но, тем не менее, совпало ли это, или это следствие, где тут причина следственная, я не буду говорить, пока что есть своя теория. Вот. Но тем не менее, вот, э, люди, которые приходят сейчас э, во многих европейских странах именно, если не к власти, то по крайней мере играют уже немножко иную роль даже в парламентах европейских, они, э, но как понятно, что это люди консервативных взглядов, и понятно, что эти люди к Израилю относятся все-таки иначе, нежели, нежели вся эта либеральная тусовка, которая Несомненно. И они иначе, и Израиль иначе. Израиль да? уже не тот мальчик, которому можно давать подзатыльник и говорить, веди себя так или по-другому. Израиль уже сегодня игрок на столь высоком уровне и политически, и дипломатически, и экономически, что уже ему уже не скажешь. Вы знаете, уже несколько лет подряд ряд американских газет утверждает, что Израиль входит в первую десятку самых влиятельных стран мира будучи самой маленькой в этой первой десятке да. и самой молодой маленькой кстати и по населению и по площади поэтому я думаю что учитывая что мы всего 71 год существуем и все это время работаем с одной рукой а другой рукой воюем я думаю что достижение неплохое мы только поверьте мне только только начинаем да ну конечно Вы найдите человека который бы не понимал что такое хай-тек израильский ну, и, и, и другие вещи, которые, в общем-то, идут впереди многих уже да, давно и прочно занимающих позиции в мире индустриальных стран. Несомненно, это, это и талант, это и... Ну, мы знаем, не, буд, не будем хвалиться лишний раз, но, тем не менее, это, это всегда приятный момент. А есть неприятные моменты, которые, наверное, мы вот во второй части затронем потому что как раз мы говорили о том, что хорошо бы ваш комментарий услышит предстоящих вот в настоящий момент визитов Натаньягу Ганса, значит к хозяину белого дома нашему и заодно поговорить несколько слов сказать о том случится ли наконец на третьих по счету уже выборах будет ли уже кнессет полноценный? И начнется ли работа. Ну а пока несколько минут э, мы передохнем, послушаем очень важные рекламные объявления и вернемся. Возвращаемся к Игоре Цесарскому, Алексу Сельскому. И я напомню телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Игорь, у нас есть звонок, если не возражаете, даже не да, один. Да, конечно, можем а. сразу принять. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста. Да. Добрый день. Добрый А не согласиться с вашим а, корреспондентом? Значит, с нашим корреспондентом? Да. Ну, пожалуйста. Да. Во-первых, мне не совсем... Алло. Говорите, мы вас слушаем Да, да, да, мы вас да. слушаем Во-первых, мне не совсем понятно а, Какое отношение а, Памяти К а, блокадникам Имеет к Израилю Я думаю, что блокадников в Соединенных Штатах Не меньше, чем в Израиле Но я понимаю Что Путину нужно было Поскольку, поскольку он и сам ленинградец, И ему надо было что-то такое сделать Кстати, вслед за Кадыровым который открыл тоже там же мечеть. А, поэтому я совсем не понимаю этого. То есть, если бы это было, а, скажем, а, в обмен на то, что в Ленинграде открыли памятник а, Масаде, тоже как бы окруженному городу, тогда я, я бы это понял. А вот то, что произошло с Ленинградом, я абсолютно не понимаю. Спасибо. Да. Да. Ну, спасибо, хорошо, извините. мы вас услышали, Алекс, можно несколько слов сказать? Я скажу свое мнение. Э, Во-первых, э, посмотрите вы говорите, взамен, давайте посмотрим в одном только этом приезде, что получил Израиль, какую почесть получил Израиль, память э, того, что пережили евреи. Я не думаю, что кто-то из вас мог ожидать такую речь президента Российской Федерации в Музее памяти Холокоста. И я думаю, что во многом все-таки это связано с тем, что Израиль показал России, что мы тоже умеем помнить. И, кстати, я вам напоминаю, что в Москве существует музей памяти, ну, они его называют центром толерантности, но де-факто это музей памяти Холокоста, и я вам говорю с полной ответственностью, это один из э, самых хороших вне Израиля, нельзя, конечно, сравниться с американскими, но уж точно на европейской земле э, один из лучших музеев памяти евреев, не только Холокоста, памяти евреев, а я вам напоминаю, что в Российской империи жили более 70% евреев. Поэтому с точки зрения как раз-таки обоюдной памяти я с полной ответственностью могу сказать, что сегодня э, Российская Федерация помнит и чтит, память о евреях и не только во время холокоста но и ранее хорошо но мы давайте все-таки перейдем к вопросу который заявили уже что вы ожидаете от поездки премьера и его главного соперника на выборах смотрите это связано это связано как раз с темой очень плотно всемирного сионистского конгресса дело в том что мне всякого сомнения, сегодня в Белом доме находится президент, которого, я вам могу сказать, некоторые израильтяне называют мессией. Я не думаю, что израильтяне сильно понимают и меряют президента внутриамериканскими вопросами, но если смотреть на то, как он ведется по отношению к Израилю, то просто шаг за шагом он укрепляет Израиль, он дает Израилю... Возможность укрепиться в международной арене, это, конечно же, во многом. Это его внутренние интересы, это его электорат, это евангелисты, которые любят Израиль, для которых это важно, В ней всякого сомнение. Но какая нам разница, вы знаете, люди говорят, то это он, какая нам разница, вам делают добро, какая вам разница, делает ли он это ради своего электората, или делает он это из-за искренней любви, пусть это будет 80 на 20, и я покупаю. Если благодаря этому Израиль окончательно становится хозяином голландских высот или Арданской долины, а вы не поним... как бы я... я надеюсь, что вы понимаете, насколько Арданская долина важна, потому что Арданская долина ⁇ это как раз то место, в которое, если не дай бог будет палестинское государство, то через которое любая армия с Востока сможет перейти и доехать до Иерусалима. Поэтому если Израиль будет находиться там, и эта аннексация будет позволена благодаря поддержке Соединенных Штатов Америки, это очень большой стратегический вопрос с точки зрения безопасности. Если мы видим сейчас, что речь идет о укрепл... естественном укреплении позиции Израиля в Иерусалиме. И то, что Израиль сегодня, то, что я сказал ранее, то, что Израиль сегодня может позволить себе так вести себя с Европой, это тоже во многом поддержка президента Соединенных Штатов. И я думаю, то, что отношения сегодня такие с арабами, это тоже во многом поддержка президента Соединенных Штатов. И это не только сами события, это еще дух этих событий. То есть Израиль сегодня показывает, что он может так себя вести, и в этом на самом деле во многом тоже позиция президента Соединенных Штатов. И, и тут я сразу хочу перейти на ту тему важную, которая сегодня нам важна с точки зрения времени, с точки зрения возможности, с чего начал голосовать Всемирно-Сианинский Конгресс. И те, кто борется с этим, это левые, левые либералы-евреи. И вы должны понять, что э, вот это разделение внутри еврейского населения, внутри еврейской общины, американской, на про-Трампа и за Трампа, страдает, и страдает Израиль, потому что внутри демократической партии все те, кто атакует Израиль, те же самые политики, как и Умар или Кортес, от кого они учатся этим нападкам? От своих же дорогих, любимых евреев, которым, как видно, важнее, что они думают внутри их демократической партии, чем что о них думают их братья евреев, если бы они стукнули по столу. И сказали Кортес или Умар, не так, не трогайте Израиль, так нельзя, Израиль защищается, не нападает. Никто бы внутри демократической партии так себя не вел. И вот они же, именно эти люди, а в этот раз их самые высокопоставленные представители, пытаются, не пытаются, баллотируются во всемирно сионистский конгресс, для того, чтобы урвать кусок, огромный кусок влияния и бюджетов внутри еврейских организаций на свою Деятельность, которая разрушает Израиль. Ведь что они хотят? Они открыто говорят, что они за бойкот Израиля. Они открыто говорят, что они действуют за то, чтобы Израиль не заселял свои исторические земли в Иудеи, Самари. Они открыто говорят о том, что они за давление на Израиль. И они были против того, что, чтобы посольство переехало в Иерусалим. И ведь это, опять же, знаете, это, это смешно. Я уверен, что если бы Обама это сделала, они бы хлопали в ладоши. <смех> э, опять же, мы, мы и это, это, это такое абсолютно какое-то немыслимое поведение. И эти люди, и это наши, наши братья должны были быть, они ведут себя хуже, чем многие из э, наших ну, оппонентов. А, а, это это такое, э, такое, к сожалению, такая наша реальность, с которой мы живем здесь, э, ну, так же, как вы живете у себя. С... Абсолютно Конечно, верно. Я вам скажу проблем... более того. Я считаю, что Он... большая да. часть антисемитизма в Америке, большая часть антисемитизма в Америке, это именно, ведь, посмотрите, очень большая часть антисемитизма приходит как раз от, э, скажем так, либеральных меньшинств. Те, которые ожидают, понимаете, Интересно. что я говорю? Конечно. От... Откуда они научились этому? Я считаю, что во многом это слабость евреев, либералов, которые вместо того, чтобы защитить слабость. Израиль, они, они их поводыри, я бы сказал. Вот посмотрите на вот эту свистопляску нынешнюю с импичментом, да? Вы же следите за этим всем? Вот вы были только что прилетели в Америку, вы же, вы же видели вот эту обстановку в Нью-Йорке, когда Абсолютно. садишься на, условно говоря на любой кухне или где и только говоришь фамилию Трамп. И начинается истерика у людей, с другой стороны Опять находят... же, нам, израильтянам, то, что важно, это отношение к Израилю. Какой он человек, как он себя ведет. Я уверен, что у каждого, даже самого большого сторонника Трампа, есть на него большая критика. Но давайте смотреть на то, что человек делает. Это Абсолютно. самое важное. Факты, И то, что факты. он делает ради Израиля, не делал ни один президент. Нет. Нет. За последний, я не знаю, делал ли, был ли какой-либо такой. нету э объективно нет. Абсолют, Даже когда верно. вспоминают Рейгана и так далее, мы знаем, что происходило в, том, в то абсолютно же время, верно. когда был и, Рональд Рейган. И, и поэтому Трамп это уникальная ситуации. возможность. Давайте и попробуем. Опасность, опасность в этой ситуации, это то, чтобы потом, после того, как Трамп уйдет, не имеет значения, пусть еще каденция будет, чтобы да. левые, не захотели, знаете, отомстить за его годы да. и не испортить эту ситуацию. И поэтому мы должны ослабить их влияние внутри Конечно. еврейских организаций и укрепить свое, и взять бюджеты на свои нужды. И для этого мы призываем голосовать во Всемирный Саинский Конгресс, зайти да. на сайт zionistelection.org или на сайт э, организации, которая представляет э, русскоязычных евреев Америки, American Forum for Israel, сайт, так и звучит, AmericanForumForIsrael.com, и проголосовать за American Forum for Israel 12 в списке, чтобы укрепить и израиль, и русскоязычную и еврейскую Кстати, было бы неплохо, если бы мы дополнительно смогли рассказать о людях, которые там представлены, то есть про каждого вот конкретного человека, чтобы понимали, что это не просто голосование каким-то списком за непонятно кого. Ну хорошо, может быть, с этой а стороны... Позвольте такой, мне я... сказать об одном только известном человеке на вашей радиостанции. Надо понять, что в этом списке находятся не, опять же, какие-то люди, которые понаслышке, это конкретные лидеры вот. русскоязычной общины. Один из них это дорогой Сергей Зацепин который борется за Израиль. Искренне, по-настоящему это все видим. И именно он представляет вашу общину, именно он находится на списке. Есть люди прекрасные из Нью-Йорка, опять же, люди медийные, врачи, бизнесмены, ученые, журналисты, из Сан-Франциско, из Майами. То есть люди, мы призываем вас голосовать за себя. За своих людей, за своих представителей, за свою общину, за, св за бюджеты себе и за свое влияние. И мы уверены полностью, что ваше влияние будет за сильный Израиль э и за ослабление либералов, которые портят Израиль. Замечательно, хорошо. Но все равно, вот, хорошо, что про Сережу. Но ну и есть еще люди, которых надо обязательно представить всем Большим тем, кто возможно... Не знаю это них. А пока мы примем может звонки. Добрый день, слушаем вас. Давайте. Здравствуйте. Алло. А, я хотела спросить немножко об этом Конгрессе. А, он будет проходить Но. в Израиле или в Америке? Нет, Конгресс сам Всемирный сионистский Конгресс. Ну? Во-первых, я расскажу. Всемирный сионистский Конгресс был основан в 1897 году самим Тодором Зевом Герцлем с маленькой задачкой основать еврейское государство на исторической земле. И это фактически то, что Конгресс сделал. То есть потом позже было основано еврейское агентство Сахнут, которое руководило репатриацией и отношениями со всем миром. И еврейский национальный фонд, Jewish National Fund, Kerrang который выкупал земли. И Э, до сих пор все конгрессы, с начала, э, с начала э, с, э, становления государства, все конгрессы происходят всегда в Русалиме. Конгресс в октябре пройдет в Русалиме. Сейчас то, что мы делаем, это мы выбираем делегатов в этот конгресс. И, как я сказал, мы призываем э, выбрать делегатов русскоязычной, еврейской, американской общины. Американская делегация является наиболее влиятельной в этом конгрессе. Всего в конгрессе более 500 делегатов, из них 152 из Америки, еще примерно столько же, ну чуть больше, из Израиля и примерно столько же еще из остальных стран, но американская община, конечно же, она самая влиятельная и она еще самая решающая, потому что те, кто, как я уже сказал, баллотируются из нее, это как раз таки люди, которые наиболее отрицательно активны, и поэтому мы пытаемся их остановить и ослабить. Спасибо Нет. за этот Есть. ответ. У меня еще вопрос, вот кто решил, как как идет голосование, что идет за всю организацию, а не за каждого члена этой организации отдельно, потому что в этой организации могут быть такие, как как Либерман, которые продали э, Соросу, а мы хотим проголосовать за нашего Сергея Зацепина, поэтому желательно бы, чтобы голосовали по за ну, в отдельности. Можно это как-то изменить? Э, ну, в будущем я не знаю. Смотрите, на самом деле эта система очень как бы обычная. Во всем мире в парламенты во всем мире э, голосуют э, за партии. То есть, если вы возьмете любой парламент, э, голосуют всегда за списки, за партии. Естественно, основываясь на том, кто баллотируется в этих списках. Вот, Поэтому голосовать за... в Америке система, например, голос... голосование в Сенат немножко другая, потому что она Географическое, да, то есть от каждой от своего места. Но, но это система именно такая парламентская. Но опять же, я вас призываю, то, что сказал Игорь, очень верно. Вы просто зайдите в список и вы посмотрите, кто э. в списке находится. Я вас уверяю, что э, вы увидите людей. там достойных представителей общины, там нет никого. Э -э -э -э чужого. Там люди, общины из э, Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Алекс, извините, татали. там есть звонки, давайте попробуем принять еще. Слушаем вас. Ой, у меня будет немножко, может быть, в сторону, но, по сути, перед тем, Пожалуйста. как слушать, включить народную волну, я слушал передачу Наксона на, на Дэвидсон радио. И вот насколько отличается передача «Народной волны» от Дэвидсон-радио. Насколько у вас добрее идут передачи. Там столько ненависти вывели на Израиль, что он принял Путина и так далее, и так далее. Такой ужас остается после этого разговора. И с каким удовольствием я слушаю передачи «Народной волны». Просто хочу сказать спасибо. Ну, спасибо вам за... За такое. Я, я вас уверяю, что у Дэвидзона тоже есть разные мнения. И мы, кстати, сотрудничаем плотно. Американский форум за Израиль, который баллотируется в Всемирный расианский конгресс, плотно сотрудничает с Дэвидзоном. И Григорий Дэвидзон сам находится на списке. И я вас уверяю, что Григорий Дэвидзон один из самых-самых произраильских, самых патриотичных лидеров в нью-йоркской общине. И у него на радио он абсолютно произраильский. Да, хотя, конечно, и людей с левым уклоном тоже хватает. И следующий... Община, община Нью-Йорка, она немножко сложная да, внутри американского своего видения, но я вас уверяю, даже те, кто представляет Демократическую партию в Нью-Йорке, внутри русскоязычной еврейской общины, это люди, которые, когда касается Израиля, да, они они... все объединены, абсолютно. Так, абсолютно. У нас звонки, Сереж. Да, сорвался звонок. Я хочу подтвердить слова, вот когда мы были в составе делегации в прошлом году в Израиле, по приглашению Какаля, был Ари Каган. Ну, и мы, Совет, с ним, вот прекрасный мы, пример. мы с ним дискутировали по вопросам внутренней политики, поскольку он все-таки демократ, и я ему откровенно сказал, когда он мне рассказал о том, как он принимал участие в 37-м Конгрессе, какие резолюции ему удалось отбить антиизраильские инициаторами которых были представители реформистских синагог США. Ну, и я ему откровенно сказал, Ари, что касается, так сказать, твоих левых взглядов относительно американской политики, мы с тобой тут никогда не сойдемся, и, так сказать, ты мне не друг. Но что касается его отношения к Израилю, я хочу подтвердить слова Алекса, он действительно, несмотря на то, что он демократ, но что касается Израиля, он здесь однозначно на стороне Израиля, и он абсолютно не разделяет по, сказать, взгляды своих однопартийцев, которые позволяют, но ну, я имею в виду однопартийцев, те, которые заседают в, в, в вашем да, да. Вашингтоне, да, он абсолютно не разделяет их политику в отношении Израиля. Поэтому я просто в подтверждение ваших слов. Надеюсь, что и наши демократы... И небо Трамперы, которые живут в нашем славном штате, так сказать, уберут, засунут в дальний угол свою ненависть к Трампу, свою любовь к демократической партии, к Вашингтонской партии, а все-таки поддержат и проголосуют за русскоговорящих представителей, которые намерены поехать на Конгресс Всемирной Сионистской Организации. Ну, дай бог, потому что мы знаем, люди разные, и действительно, для кого-то все-таки Израиль не пустой звук, а для кого-то важнее действительно продемонстрировать верность именно по партийному признаку, и, и мы это тоже наблюдаем, и, к сожалению, у молодого поколения очень часто случается вот, вот такая, я бы сказал, амнезия. Хорошо, у нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господа. Ну, насколько как, Путин хорошо говорил э, там э, в Израиле, ладно, это по-пацански. Пацан сказал о перископе в Хайфе, как это бывало те однажды. Ждите. У меня следующий вопрос. Как вы расцениваете это идиотское поведение девочки, за которой Израилю пришлось прогибаться перед Путиным? Это, ну, я, я не знаю совершенно, какие мозги там, у мамы, у всех, теперь все писают глазами, жалко девочка. Да по мне бы она там 7 лет отсидела, и она бы знала, чем заканчивается глупость. Так, спасибо за ваш звонок, ну что, Алекс, придется и на это я, такой да, ответить. Да, не, не, мне очень важно ответить на этот вопрос. Э, девочка, знаете, где-то проявила глупость, это я согласен. Но она и ничего такого страшного, криминального, знаете, не сделала. Израиль тем и отличается, что он своих не бросает. Даже не самых умных и даже не самых, знаете, тех, кто сделал правильно. Гилад Шалит, за который заплатили столь огромную цену, не был самым э, смелым солдатом. И я считаю, что цена за него была... Очень высокая, слишком высокая, но в этом наша сила, потому что не можем мы быть э, э, столь маленькой страной, столь маленьким народом и побеждать столь больших, если мы не будем сплочены и не уверены в том, что что бы ни случилось, как бы мы ни спорили, когда придет э, нужда спасать друг друга, мы спасем. А прогибаться перед Путиным, я не вижу никакого прогибания перед Путиным. Есть люди, которые говорят, "О, ой, отдали церковь в Иерусалиме Путину за Намой и Сасхар. Я считаю, что это абсолютно неверно. Карта интересов между Израилем и Российской Федерацией столь большая и разная в экономических Вопросах: в политических, вопросах безопасности, yeah. туризма и так далее, так далее, так далее. На Майс Асхар при всем уважении к ней. При всем уважении, к тому, что то, что сказал, это маленькая часть. Конечно, да, Алекс, была очень большая почесть ей, да. но никто у нас, не прогибался из-за нее. Есть еще звонки, и мало времени. Давайте попробуем их принять Слуш... Слушаем вас, пожалуйста. Да, я хотел бы тоже поговорить относительно Нами на и Сахар. Вы понимаете, я так понял, что Израиль не хочет там портить отношения, или быть в хороших отношениях с Россией. Но вопрос такой, а Россия хочет быть в таких же отношениях э, с, э, с Израилем? Если она хочет, так почему она себя так ведет по-бандитски? Они, собственно, захватили человека, понимаете, и торговаться за собственную, принадлежащие вроде бы им, но это совершенно не, не прозрачно. Непонятно, почему она им принадлежит. Не-не-не, там не совсем им им, поэтому <laughs> там идет своя тяжка. Я, я, я, я, я понимаю, нет, но нет. вот это вот вопрос совершенно непрозрачный. Каким образом стало их, когда она никогда их и не было, yes. э, до, до револю... э, после революции? Это одни слова. Так, э, почему да, да, да. Спасибо вам, Алекс, пожалуйста, ответьте, потому что ну, время. Во-первых, совсем... как, да, как я уже сказал, не надо проводить параллель между церковью Александра Невского в Старом городе и на Мой Церковь это вопрос очень сложный. Но ну, я вам хочу сказать, вы все здесь немножко не увидели самый главный эффект того, что Россия попросила церковь. Россия фактически признала то, чего она не хотела делать десятки лет она признала суверенитет Израиля в восточном Иерусалиме в старом городе своей этой просьбой поверьте мне я не знаю кто здесь больше выиграл а кто здесь проиграл церковь она и так их если ей ну, там От... еще если... Будет. она и так деле. их пусть ну... будет но факт того что пришли россияне и признали что Израиль контролирует да. старый город Поверьте, это уже хорошо. По поводу девочки, вы абсолютно правы, они ее захватили, это ужасное поведение, и никто здесь не подлизывается перед Россией и говорит им, что это не так. Отношения с Россией важные и сложные, мы об этом уже говорили, я повторяться не буду. Но девочку надо вернуть, даже если она сделала ошибку. Это наша девочка, мы своих не бросаем. Правильно, и если она виновата, то она будет... Мы ее здесь будут... накажем. Ее ну, будут наказывать ну, дом, ну, она, дома. Она не виновата на 7 лет. Она виновата ну, на... ну понятно, это, это, это так сказать, мы, мы знаем, как, как умеют давать сроки и как умеют наоборот делать так, чтобы их избегали. Это ручной суд делает свое дело, мы себе представляем. К сожалению, у нас совсем немного времени, и мы не... Вот буквально два слова... Что вы ждете от визита? Это не я Гуганса. Вот как это я может быть? Я жду, делать, что наконец-то мир поймет э -э с Трампом, без Трампа. Э -э а может быть, и не надо, чтобы он понимал. Надо, чтобы мы. мы начинали действовать так, как нам нужно, начинали побеждать своих врагов и не бояться, не присоединять свои исторические земли. Если Трамп нам это дает, прекрасно. Не дает, значит, мы должны научиться брать сами, потому что Трамп уйдет, американское законодательство не может дать Трампу пожизненное владение Белым домом, когда придется нам самим биться, и нам нужно научиться не поддаваться, международному давлению. И спасибо. для этого я уверен, что один маленький, но очень большой шаг — это увеличение влияния русскоязычных евреев в Америке, которые понимают, что это такое и что надо делать. Об этом мы еще поговорим непременно. Ну а пока спасибо за э, встречу с нами. Доброй вам ночи и до новых встреч. Спасибо. Всего доброго.